Ну, задумана ситуация изготовить аджики из вот этого всего перечня продуктов Подготавливаемся и далее превращаем все это в острую хорошую аджику Добавляем для остроты перца огонька, который вырос на подоконнике И петрушки с васильком Петрушка и Василек добавят специфический привкус